Давайте вернемся обратно в студийные условия. Как вы видите, у меня новая комната, но об этом я подробнее расскажу в своей следующей серии видеоблога, так что оставайтесь на связи. А пока давайте перейдем к первой новости. Шведская компания Elk Audio анонсировала новый девайс, который называется Elk Live. Это такой программный э, аппаратный комплекс, который помогает музыкантам без вообще каких-либо задержек репетировать удаленно по интернету. И, соответственно, как заявляют разработчики, задержка будет просто минимальная. Если вблизи или там рядом в одном доме, не знаю, в одной деревне, то задержка может быть чуть ли не одна миллисекунда, конечно, в зависимости от вашего интернета. Но если даже музыканты находятся в разных городах и даже странах, например, больше тысячи километров разницы, то разработчики обещают задержку всего в 10 миллисекунд, что, как, опять же, уверяет разработчики, никак не скажется на восприятии игры других музыкантов и, соответственно, не помешает синхронизации при игре вместе с группой. Э, довольно круто, понятное дело, что прошлый год самоизоляции и прочее подтолкнуло подобные разработки э, еще больше, то есть в них стали вливаться деньги, и вот сейчас уже начинают появляться первые плоды. Э, Несмотря на то, что даже все потихонечку начинает в мире просыпаться и открываться, я уверен, что в любом случае найдутся применения для подобных девайсов, потому что это очень удобно, тем более сейчас это глобализация, и все музыканты контактируют друг с другом, списываются по интернету. Раньше нужно было просто давать задание сессионному музыканту, например, он тебе пришлёт что-то, а здесь можно теперь и с ним будет созвониться, и в реальном времени по видеосвязи и по звуковой связи без задержек, препетировать, поиграть в реальном времени, что-то даже придумать, написать. То есть это открывает границы. Я уверен, что скоро благодаря этому появятся всякие э, кросс-мультистрановые э, э, какие-то коллективы, где музыканты просто нашли друг друга через какую-нибудь соцсеть и совместно сделали, например, какой-нибудь альбом или сингл вот, соответственно, LK Audio одна из таких компаний, кто помогает в этом, и этот девайс ну, предполагает что-то типа звуковой карты, совместно со встроенной операционной системой, которая будет помогать обрабатывать звук довольно быстро, все очень легко настраивается, также, естественно, есть приложение на смартфоны, с которого также все это будет настраиваться, и как я уже сказал разработчики обещают минимальную задержку посмотрим, довольно интересно девайс поступит в продажу в Европе в США в конце уже этого года. Ну, несмотря на то, что фирма шведская, пока непонятно, что будет по поводу России общей Восточной Европы. Но уверен, что здесь тоже можно будет заказать. И так как разработчики говорят, что вам просто нужен интернет, я не думаю, что будут какие-то там ограничения по IP-адресам и так далее. И очень надеюсь, что в России это будет работать и можно будет этим пользоваться, чтобы репетировать с своими друзьями музыкантами по всему миру. В последнее время Беренджер просто активизировались, стали бомбить своими новостями, я честно говоря уже даже не успеваю следить. И первая новость э, совсем недавняя, что они вдруг зачем-то, э, как оказалось, работали все это время над второй версией RD-8. Как вы знаете, у меня есть первая версия RD8, драм-машина, которая эмулирует 808 драм от Roland. И, честно говоря, я всегда и был доволен, неоднократно уже использовал ее в своих треках. И тут вдруг разработчики заявляют, что оказывается, моя версия была не самая идеальная. И вот сейчас MK2 уже идеальная, потому что они полностью воссоздали чип, оригинальный, который использовался в Роланде в 80-х годах. И говорят, что именно благодаря этому им удалось достичь вот того самого аутентичного звучания. Ну, я не знаю, у меня, я в доволен из своей версии, но немножечко теперь осадочек остается. <laughs> Все-таки хочется даже подумать и сравнить, и попробовать с новой версией, может быть даже сделать апгрейд. Внешне они Такие же абсолютно, единственная только разница, заменили цвет первых четырех кнопок, они были раньше белые, теперь черные. Я думаю, что скорее всего это нужно для того, чтобы легче идентифицировать а, первую модель от второй, отличить. И как заявляют сами разработчики, они улучшили фазовую составляющую вот этих сэмплов, точнее не сэмплов, а звуков, которые генерятся, потому что это аналоговая драм-машина, там нет сэмплов, это очень здорово, но мне интересно, стоит ли игра свеч, стоит ли апгрейдиться ради каких-то вот этих изменений чипов, я уверен, что скоро появится АБ сравнение старой версии и новой, и надо будет обязательно послушать и принимать решение, но меня, честно говоря, это заинтересовало, так что посмотрим. Компания Avid наконец-то выпустила обновление для Pro Tools. Оно всегда приходится с опозданием, но разработчики теперь включили поддержку процессоров M1, Apple Silicon. И теперь не нужна раз, это два чтобы запускать Pro Tools. Также они обещают поддержку всех функций, в том числе Hybrid Engine, когда вы можете переключать процессинг внутри Pro Tools с DSP авидовской карты на встроенный процессор и теперь это вот работает еще и с M1, то есть довольно круто, довольно удобно, и уверен, что. Пользователи Pro Tools наконец смогут обновиться и пользоваться Pro Tools на новых маках Также допилили интерфейс, теперь можно его по цвету редактировать, корректировать, менять темы, менять цвета отдельных элементов Довольно удобно ну, В общем Pro Tools обновился, так что если вам интересен Pro Tools, следите за обновлениями Вы уже, я думаю, можете его себе установить и попробовать, особенно если у вас M1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 Uh, и не успели только все оправиться от этой новости, так как они анонсировали, точнее показали uh, то, что они, оказывается, все это время работали над воссозданием еще одной классической драм-машины, Линдрам. Это вообще топовая драм-машина из 80-х, на которой сделана просто вся, хит-база 80-х, от электрофанка до Евроденса, uh, европопа. То есть очень такая культовая знаковая драм-машина, которая стоит довольно дорого. Если брать оригинал сейчас на ebay искать в хорошем состоянии, она очень дорого стоит. И Behringer ее воссоздали и добавили еще туда много новых фич. То есть там будет э, сэмплинг, то есть можно прям работать с сэмплами на железной внешней э, установке, переключать разную битность, то есть 8 битность, 12 битность, что поможет придать любым сэмплам такого вот аналогового звучания. И на самом деле это очень круто, это очень здорово. Я тоже однозначно себе зап запишу это в лист ожидания то есть то, что я себе обязательно куплю. Я линдрам просто обожаю дромуши, использую сэмплы от различных производителей и различных сэмплерных библиотек, и очень очень здорово будет послушать что получилось у бренджер я очень надеюсь что они воссоздали оригинальный звук э, насколько возможно близко но так как туда еще можно будет добавлять свои сэмплы и их обрабатывать вот этой вот аналоговой э, аналоговой схемотехникой тоже довольно интересно как это будет звучать и как это все будет интегрироваться э, в их девайсе и как насколько легко этим будет пользоваться Uh, в общем, будем следить за новостями, Behringer, как я уже сказал, просто обру обрушивают своими новостями, там еще была новость э, дополнительная про э, как звучит синтезатор э, UB-XA, э, это клон Оберхейма вот так что тоже посмотрите в ютубе уже есть уже видосы на эту тему звучит тоже потрясно но будем ждать новостей когда они уже анонсируют собственно его цену и когда же он выйдет уже в продажу тоже крутой синт в общем беренджер просто слов нет ну и напоследок давайте поговорим о бесплатном софте сегодня у нас это бесплатный ревербератор от компании fuse audio labs который называется vrf 666 это spring ревербератор пружинный ревербератор основанный на модели 60-х годов только разработчики его усовершенствовали то есть добавили помимо алгоритмов собственно той самой пружинной реверберации которая создавалась для нужд компании bbc чтобы на постпродакшене добавлять разные пространства с помощью пружинного ревербератора они взяли доукомплектовали скажем так цифровую версию этого девайса и добавили различные современные фичи такие как при возможность лимитирования эффекта пружины потому что для тех кто работал со spring ревером наверняка знают это в усилителях например тоже слышно что так как это пружина когда очень сильно разгоняешь громкость звука который идет на эту пружину пружина может начать дребезжать такой своеобразный характер звука и иногда это круто иногда это немножко мешает и чтобы держать под контролем вот это, вот это дребезжание разработчики добавили встроенный лимитер который лимитирует именно вот это дребезжание. То есть вы можете прямо очень тонко настроить звучание пружины. Это очень круто, потому что у меня, например, есть несколько пружинных ревербераторов в коллекции, но там этой возможности, такой вот тонкой настройки нету. А так как это плагин еще и бесплатный, вдвойне приятно. Ну и, конечно же, ручка тон, которая позволяет фильтровать звук отсылаемый на ревербератор то есть чтобы хвост ревера не был таким гулким чем часто грешат пружины ревербератора в общем попробуйте бесплатно все что нужно перейти по ссылке зарегистрироваться создать бесплатный аккаунт и собственно когда залогинитесь вы сможете скачать сам установочник все очень просто подается во всех современных форматах аудио units в так что пробуйте скачивайте уверен вам понравится ну что ж, на сегодня это были все новости. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я напоминаю, что на этом канале выходят не только Quick News, но также и уроки по Logic, уроки по различным плагинам, видеообзоры, разные обучающие уроки по сведению и мастерингу и не только. Так что обязательно изучите уже те видосы, которые у нас есть на канале. Их там довольно много на разные темы. И следите за новостями, потому что скоро выйдет новое серия моего видеоблога, в котором я расскажу подробнее о своем новом помещении, о комнате, о оборудовании, которое я использую. Я еще не все сюда успел перевести, поэтому пока я не спойлерю особо, но уже по картинке можете понять, что здесь стало гораздо уютнее. Так что следите за новостями, оставайтесь на связи, подписывайтесь. Задавайте свои вопросы, пишите комментарии Я буду очень рад почитать и ответить на ваши вопросы Ну, в общем, увидимся с вами в следующих видео С вами был Дмитрий Урсул Всем успехов в творчестве, всем пока!